Подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Ну все, я теперь готова. И эту всю-всю волшебную пыльцу. Повезло. Так, мне нужен этот чемодан, волшебная палочка. Оп, и шарик я один возьму, потому что два утащить не получится. Очень уж они огромные. Так, быстро, пока эти малявки не вернулись. Ну, и, э, так, а может и вторую успеешь забрать? Ну, давай, давай, что ты упираешься-то? Вот это хорошенько, планеты ко мне выстрелились. Как же мне повезло. А, вот это да, и чемоданчик, и два шарика. Так, сейчас я этот сейчас заберу. Барки, барки, тебя забыть. Ага, блин, эти не How do you? Привет, друзья! Ну что же, смотрите... Глэм-глиттер! Уже добрались и до меня! И здесь моя самая, точнее, одна из самых любимых куколок! Это Сахарок, старшая сестричка! Посмотрим, попадется в этом шарике она или нет! А может, это тот шарик, что украл Ромео? Тогда быстренько нужно открывать эту куколку! И тогда она нам поможет спасти вторую! Поехали! Мне очень нравится эта вот упаковочка! Она прям такая розовая, такая прям девчачья-девчачья! Суперская упаковка. И наша подсказка. О, смотрите, здесь платьишко. И еще что? Кубок. И с этой подсказкой точно может попасться сахаров. Поехали дальше. Наш второй слой с наклеечками. Вау, какая бомбезная куколка. Я жду, дорогая. I'm waiting, darling. И наш первый сюрпризик. И здесь вообще офигенный черный шар. Пробуем. Вау, смотрите. Это она немножко помята. Но ничего. Это голубенькая бутылочка с черной блестящей крышкой. Очень-очень круто. Ой, это вообще классно. Смотрите, она просто обалденная. Итак, второй сюрпризик. Открываем. Ой, смотрите, какие черненькие. Ой, какие красивые. Они полностью блестящие, босоножки с помпончиками. Ух тыжка, какое платье. Смотрите, оно полностью черное. И здесь вот такая вот шубка блестящая, такая накидочка. И с голубым таким вот блестящим бантиком. Он-то как будто неоновый. Классно, классно, классно. И открываем. Вот она, наша брошюрка, наша, наш лист коллекционера. Очень классные куколки, все до последней. Ну, конечно, это мои фаворитки, но мне еще очень нравится вот эта Алиса. Но здесь она называется не Алиса. Они, они вообще-то все классные. Ну что ж, давайте откроем саму куколку. Ой, смотрите, здесь черные гламурненькие очки. С черными стеклышками, черная правой. Прям все черное. Обувь черное, платье черное. И еще какой-то аксессуарчик. О, смотрите, это тиара. Но она не черная. Она у нас уже белого цвета. И она полностью здесь блестит. И сама куколка. Та-дам! Какая она классная, смотрите, у нее даже глазки блестят, вы это видите? Очень классно. Волосы блестит только челочка, у нее сзади коса. Очень прикольная куколка. Смотрите, какая красотка, это IT Baby, она очень красивенькая и платье ей очень идет. Мне больше всего нравятся ее карые глаза, они полностью блестят. Очень-очень классная. Ну что ж, Айти Бэби, помоги нам, пожалуйста, вернуть второй шарик. Ага, здравствуйте, помогу. Спасибо тебе огромное, Сахарос. У тебя очень хорошо получается колдовар. Хе, спасибо большое. А, а вы сегодня тоже волшебница? Ну, как тебе сказать, Вот. брум даги бам даги а, Да что же это такое? Палка бесполезная! А ну еще раз! брум да кибам, даги бум а, а, а. Ну погоди! Достанется тебе! Это кого интересно? От этой болявки? Нет! От меня! Ага! Будешь знать в следующий раз, как маленьких обижать! Обратно! Ну, это тебе! Пока что урок только на час! Но в следующий раз, как только ты Малыша, я навсегда тебя. Ну что ж, друзья, давайте откроем теперь второй шарик и проверим, кто здесь внутри. Это куколка или нет? Поехали! Ой, ой, ой, ой. А, смотрите, наша подсказка. А, смотрите, здесь подсказка точно такая же, как и у вот этой куколки. <связывая> Нет, только не повторка, пожалуйста. Но я знаю, что много каких куколок попадается под этой подсказкой, поэтому я буду надеяться до последнего, по крайней мере до следующего слоя. Здесь у нас наклеечки. Вот он, этот пакет и открывай! <связывая> Смотрите, вы видите, какая здесь бутылочка? Она розовенькая, голубой крышечкой, блестящий и серенькая вы вот сделаете вот ставочкой. Это чтобы в ручке не пекло, когда возьмете кружечку. Давайте открывать дальше. Так, и кто там? Ха! Смотрите, а, -а, -а наконец-то! Это беленькие босоножки. Я вижу здесь, здесь, у всех такие модели, да? Вы уже догадались, кому они принадлежат? Тогда быстренько открываем дальше. Последний наш слой. И это? Тарам! Вот она, вот она, вот она! Я ее нашла! Неужели? А, я ее нашла, нашла, нашла. Это футболочка беленькая с блестками. И юбочка. она тоже полностью блестящая. Она осыпана белым глиттером. Поехали открывать саму куколку. И, ну конечно же. Ага, это Ним Сахарка. Смотрите, как он тоже блестящий. Мне уже просто не терпится открыть саму куклу. Один, два, три, четыре, пять! А, какая она обалденная! Вот это да! Это что-то, ребята, она такая просто офигительная! Смотрите, у нее даже колготки в сеточку, тоже золотистого цвета! Бантики осыпаны золотым глиттером, и так же, как и у маленький сахарок, у нее волосы поделены на два цвета. И так. Я просто в шоке, честно. Смотрите, какая она бомбовская, офигительная, суперская. Ну, у меня просто, не знаю, эмоции просто переполняют. Ну, все, ребята, осталось найти еще перчинку.